Форст, мы, блядь, летим. Здорово. Я могу пропустить. Блядь, что произошло? елки палки что с руками? Как ты на кларнете теперь будешь играть? Ёбаный шашлык. Какая мышь скоростная, елки палки Я бы с кем-нибудь записал бы. Записал бы. Да только не с кем шарик эй, у меня есть шарик эй. а ну брысь отсюда у меня был шарик нет. ну и хуй с тобой вот это скала, вот это да вот это вот здесь природа конечно ладно, мне надоело. заяц, заяц, постой вкусный заяц, заяц, стой я не волк я тебя не укушу ай, поймал зверя Трофей Давай я тебя Сарычем буду звать Короче, смотри, Сарыч Вот это горы Вот это вода А если развернешься, там будет дебил Ты в смысле подка? Читер какой, я? А? Вот камень залез, видали? Бэмби Бэмби тоже, стой Стой, собака Блин, ты тоже устал, да, чувак? Я тебя так понимаю Надо сожрать тебе Рассвет, ящериц. Чайка, ты мне нужна? Идите сюда, аллигаторы хреновые. У меня теперь есть оружие суперубийственное. Где вы? Или вы опять хотите меня жопу откусить? Я вам сейчас всем тут жопу пооткусываю. Вашу кожу я надену и буду в ней бегать как дебил. Я вижу чей-то лагерь. Сейчас вам придёт жопа, сейчас вам придет жопа А жопа очень медленная, жопа очень медленная Еле она пашет, еле она пашет Потому что у нее нифига нету Ох, блин Ох, блин Я в таком неудачном положении сейчас Их было просто неутолимо много Кто-то хочет меня сделать крэмпами ага, смотрите Хе Хей, дай мне денег. Дай мне денег. А в этой сценке показно, как неправильно знакомиться с девушкой. О, женщина, иди сюда, я тебя не обижу. Только немножко побью. Ты опять за свое, да? Чебурашка, а ну отстань. Надо вас всех здесь пожигать. Так, ложись. Я вам устрою самое теплое, самое, как сказать, самый теплый прием я jagom... вам сейчас вот. О, богатый. Новая одежда. И я как раз испачкался. Эм. В смысле? В смысле? Типа эффект воды есть, но воды нет. Эм. -э -э -э а почему я через текстуры проходил? Эм, вообще здесь можно остаться жить. Что с тобой, Заяц? Ты опять напился. Вася, не пей больше. А на этом, как ни прискорбно, всё. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а с вами был Ферзейн. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.